Исходящий равен входящему. Исходящий. Давайте так. Входящий это денежные средства. Ну это ваша оборотка, ваши деньги. Под исходящим мы понимаем исходящие от вас, как от лица или от компании, во внешнюю среду сообщения. Ну то есть реклама, звонки и так далее. Я уже рассказал, да, вот эту историю про исследования, что у риэлтора самое деньгоприносящее действие – количество звонков. Вот звонки для риэлтора исходящие. Если мы рассматриваем с точки зрения рекламы, что такое исходящее с точки зрения рекламы? Давайте поговорим. Нет, не так. Я думаю, это понятно. Сам факт рекламы. Но есть одно такое, есть одна такая штука, про которую очень многие обжигаются. Смотрите, вот вы научились делать себе лидов, заявки. стабильно. 30-50 на одного менеджера, вы их делаете, да, это четвертый пункт, вы их делаете, делаете, у вас есть база с накопительным итогом, да, вы, если вы все делаете правильно, у вас есть система, вы умеете работать с долгую, а, кстати, работа с долгими клиентами, не только с горячими, а с долгими, это от, где-то примерно две трети вашего дохода, на самом деле, от половины до двух третьих, где-то так. У вас база копится, копится, копится, в какой-то момент вы понимаете, что вы зашиваетесь, так вот, что делают обычно? дошли есть клиенты вот здесь да есть новые берут новых времен, отключают на какой-то период времени база потихоньку истощается на какой-то период то есть у нас есть кому мы продали есть кто купил у конкурентов кто-то передумал но база так или иначе база истощается не крути в какой-то момент опять принимает решение запустить рекламу и база вновь пополняется логики в этом дофига но это нормально Вполне себе логичное действие, да? вот здесь, чтобы не полить за бюджеты, потому что не можешь эффективно обрабатывать клиентов, ты там выключил рекламу, чтобы старых всех обработать нормально. Но одну штуку не учитываю. Вот у вас идет, идут продажи. К примеру, там вы делали 30-50 клиентов, у вас 3-5 продаж в среднем. Они идут, там чуть колеблется, в какой-то момент продажи просели. Может быть не до нуля, может быть сильно просели, но не до нуля, может быть прям до нуля. И какое-то время их нет. Потом опять поднимаются. И вот здесь огромный вопрос возникает. Какого хрена, извините? У меня есть новые клиенты. Они поступают регулярно. Весь этот месяц у меня было много новых клиентов. У меня есть старые клиенты в базе. Какого черта у меня нет продаж вот здесь? Почему так получается? Давайте приведем пример на, на магазине, очень показательно. Вот у вас есть продуктовый магазин. У вас люди заходят на кассу, делают сделки, там ходят по магазину, по супермаркету, делают, делают покупки, это ваши сделки, да. Касса пикает, сделки проводятся, чеки выбиваются, классно. В какой-то момент вы берете и закрываете дверь магазина на ключ. Как быстро вы на кассе ощутите то, что, что деньги закончились, что клиенты перестали идти. Да, практически сразу, то есть в среднем там полчаса, час, да, в средний цикл сделки. Тут и появляется наш показатель, цикл сделки. Вот средний цикл сделки в магазине, ну час, грубо говоря, пока клиент ходит в магазин. Он заходит, шел в магазин, цикл сделки, зашел на кассу, оплатил, ушел. Вы прекратили поток клиентов, через час вы ощутили, что сделок нету, потому что все уже вышли, и все, больше никто не приходит. Вот здесь такая же история. Только просто у вас цикл сделки в недвижимости не час. У вас он 30 дней, 50 дней, 60 дней, 90 дней. И здесь на самом деле не то, что вы в разных регионах. Внутри одного отдела продаж у нас есть такая статистика, что одни менеджеры, у одних менеджеров последний цикл сделки 30 дней, а у других 90, представляете, какой разброс? От 30 до 90 дней. Внутри, отдела, внутри одного отдела продаж, одного города и внутри отдела, где все работают по одной и той же технологии. Насколько большая разница. Так вот. Вот наш тыкл сделки. У вас просадка вот здесь по времени будет примерно такая же. Что получилось? Вы вот здесь входящий отключили, входящий вырубили, но сразу этого не почувствовали. Потому что есть цикл сделки, у вас есть накопленная база, они еще там доходят. Я с ними сталкиваюсь регулярно. Строительство, вещи, вещи, сферы, где длинные циклы сделки, это вообще встречается повсеместно. Ребята настроили трафик, сайт сделал, запустил, они ушли. Через год встречались с ними, как дела? Да ты знаешь, все круто, у нас много смет считается, у нас много встреч, показов, договоры заключаются. Но в этом месяце ни одной продажи. Все в процессе. Я голову чешу, говорю, а в чем, давайте посмотрим, что у вас там было по трафику. Они ну вот мы там в июне-июле отключали трафик, потому что... Ну, потому что было слишком много заказов, у нас не хватало ресурсов, чтобы все эти заказы, ну, мы рекламу временно остановили. Я говорю, ну вот, теперь все понятно. Теперь ты, когда у тебя сезон, когда у тебя есть ресурсы, у тебя нет клиентов. Ты взял, включил трафик и потом это почувствовал. Не сразу. Но это не очевидно. Почему? Потому что есть старые клиенты, есть новые клиенты. Не очевидно, почему сделок нету. Очевидно, только когда ты это проанализируешь, когда у тебя есть способность к аналитике. Поэтому правило очень простое. Сходящий равен входящему. Если ты отключишь сходящий, у тебя рано или поздно будет провал по входящему. Ну, по деньгам, по сделкам. Поэтому вот здесь очень важно не отключать полностью трафик. Никогда. Что угодно. Самое логичное здесь масштабироваться, развиваться. Нанимать сотрудников, обучать сотрудников. Делать так, чтобы эти все сделки, ну, чтобы эти, этот объем могли переварить. Если нет такой цели, нет такой возможности. К примеру, не все хотят развивать организацию. Кто-то хочет работать сам, хотя мы не до нуля, снизьте объем расходов, выберите только самые конверсионные источники или самые дешевые источники, но сделайте так, чтобы трафик хотя бы какой-то шел, чтобы потом вот это, в будущем не, не, не, не сталкиваться с этим.